Когда в 1992 году распался Советский Союз, Крым отошел в Украине. И наш сотый корабельный истребительный авиационный полк, который базировался на аэродроме Саки в Крыму, разделили на тех, кто принял присягу второй раз на верность Украине, и тех, кто отказался ее тогда принять. Я был в числе тех, кто отказался и вынужден был уйти из Крыма на север, в Россию, за своим командиром Тимуром Бакицем. Расставание было очень тяжелым. И отрезали бы Товарищи, честное слово, очень трудно с вами расставаться. Я все мог предвидеть, кроме того, что произошло сейчас. Наверное, никто это не мог предусмотреть, что развалится наше государство, Это первый корабельный истребительный полк будет заниматься несвойственными ему задачами. Уезжая отсюда, я забираю частицу полка, и мы продолжим там то, ради чего этот полк был создан. Тем, кто остается здесь, поймите меня правильно, осуждать людей, которые выбор, выбор, выбор, выбор свой сделали, остались здесь или уходят туда, в текущей обстановке безнравственно. Это я вам свое мнение высказываю. Не надо ни на кого смотреть волком, я вам желаю крепкого здоровья, счастья и оставаться всегда сотым корабельным полком, как бы вас ни переименовали. Счастливых вам полетов, работы и очень я хочу и желаю, чтобы никогда нас не заставили наши политические вожди смотреть друг на друга через перекрестья прицел. Всего счастливого. Тогда из Крыма на север в России я и представить себе не мог, насколько слова Тимура окажутся пророческими. Стойте! Стойте! Еще меньше я мог предположить, что 23 года спустя в результате крымского референдума Крым будет присоединен к России. И мы снова вернемся сюда на родной аэродром Сайки. А на юго-восток Украины полетят бомбы с тех самолетов, которые некогда были советскими. Советский Снимайте. флаг, мужики, советский флаг. Вы стрелять будете? Воевая командир Маша! Все, мальчики, наша! мальчики, мальчики, мальчики, мальчики, Все, мальчики, Подокон, сейчас командир придет сюда, ведет. Да, пожалуйста, командир. Переговоры будут, не вопрос. Да, переговоры будут. Остановите толпу, да, и да, пускай ведутся на, стоять на месте. Военнослужащие без оружия пришли на свои рабочие места. Все примерами делайте, люди военные, вы нас понимаете вы Я вы Еще раз, раз повторяю, если вы не понимаете, не мысли, что снимаем. Так хоть вы поймите, хоть вы поймите. Ребята, от вас много сегодня зависит не тоже. Не кто не сидит? Нет. В Москве кто-то думает о чем-то. А вы думает? что сами не думаете? Вы же граждане тоже. У вас семьи. Мы не Тихо! Мы же не пришли к вам в Анапу, не пришли к вам в Сочи с автоматом. мужики, вы что? Мы к вам идем сейчас без оружия. Почему да. Почему а ты хоть понимаешь, э, вообще, что тут происходит? Понимаю, ну, конечно. А что ты понимаешь? Что ты плачешь? Это, да, Жень, потому что ребята жалко чё? за роды. Ну, Если ну, это ну, самое... Жень. Да на кого они идут? Они никогда в жизни бы не стрельнули Шищает по ним. Они, да, понятно, что они стрельнули бы. Ира, ты о чем говоришь? Что ты плачешь? Потому что жалко людей, жалко украинских, нормальных, а не фашистов, которые напротив стоят. А, то есть мы это фашисты, нет, правильно? Нет, да? нет, нет. Это не а не это интересно. же мы стояли, дорогая. Не снимайте, Ир, лучше уйди. Она же сейчас конкретно сказала, что стояли фашисты наши. Мы это фашисты, а ей жалко нет, украинцев, нет, нет. и они по ним бы стреляли. Это неправда. Ирину лучше в съемки не вовлекать. Она не, как, никогда не вникала в это. Она не понимает вообще, что происходит. Я ее стараюсь беречь от этого. Она сейчас конкретно назвала фашистами наших... У вот меня просто все. сейчас наша ассоциация с той ситуацией, которая была в Крыму тогда, когда мы уходили. А я не хочу, чтобы... У меня это вот было. это вот. Чтобы это было от, от моей жены, это было что? Я вижу, что ситуация нормальная. Без единого выстрела взяли. Результат. Двое погибших, по-моему, по всему Крыму. Вот результат. Вот юго-восток Украины. Э -э, не все так просто. ассоциации с 92-м годом просто. Я, может, что-то не понимаю, но меня страшит ситуация. Я боюсь с чем что? все закончится. Ну, Ир, чем я тебе могу помочь, ну, Ничем абсолютно, я у тебя не прошу помощи. Просто, говорю, мне страшно за детей, страшно за внука, страшно за, за сына. Тебе вообще Свои страшно, как женщине? Да, мне страшно, как женщине, как жене, как матери. Да? да? Ты как задумалась, да? чья ты жена? о том, когда поступает в военный училище, он когда-то будет воевать. О том, что тебе рано или поздно придется сесть в кабину самолета, выполнить приказ, нажать боевую кнопку. Понимание приходит позже. В основном романтика, вот полеты. Убивать, не убивать, нажимать, не нажимать боевую. Кнопку. Человек постоянно должен отвечать. Военный. Готов ли он? Не готов. Если он не готов, он... Он не военный, он не воин. Никто не хочет на войну. Никто. Человек никогда не готов умирать. Но... Если будет поставлена задача, я, например, в самую последнюю очередь буду думать об этом. Умереть, не умереть. Я сначала должен буду выполнить задачу. А повезет, останусь живым. Не повезет, ну... Вот, наверное, где-то так. Прошел самолет над Луганском и ударил по странице Луганской. Куда он летел, непонятно. Вот воронка. Воронка неплохая. ФАП-250. Бомба. Осколочно-фугасная авиационная бомба. калибра 250 килограммов. Косые украинские летчики. В своем репертуаре. Целились куда-то, вероятно, в ту станцию железнодорожную. Попали в жилой сектор. Вижу два трупа. Здесь, вон, трупы поснимают. Фашисты, вон, два, есть. Полчаса после воздушного удара. Полетал самолет. Он пролетел раз, кружили. Ванечка с папой вышли. Ванечка говорит: мне самолет, интересно. Знаете, что хуже. Говорят, что это сами себя обстреляли. Уж не самолет летал, нет. Детевый бежал на самолет посмотрели. Террористы тут пятилетний ребенок. террорист. Приказ, который идет против вашей совести, что вы думаете по этому поводу? Наверное, если не можешь выполнить приказ, все. — Заканчивай службу. — Нет, заканчивает службу во время войны. Либо убитым, либо расстрелянным. — либо убитым, либо расстрелянным. — Это как белые офицеры, да? Выполняли приказ, потом шли и стрелялись. <связывая> Атака! Ищаю радиус. Атакую слева. Перехожу налево. Атака! Перекладка. перекладка Смещаю радиус. Набираю высоту 1500 метров. Перевожу в горизонт. Вводим, фиксируем вдоль полосы. Сделали мираж на максимале. Далее. Выбили поворотом. Что надо сказать? Справа Протом. на месте. Понял. Справа на месте. Ручка вливали. А теперь слева на берегу. Я попал в палубную истребительную авиацию в 1988 году. Ну, получается, за три года до развала Советского Союза. Сотый полк был сформирован в САКах, в Крыму. Командир Тимур Пакидзе каждого отбирал лично. Честь офицера и верность присяги были канас ну, не пустым звуком. Но, пожалуй, лишь при развале страны я понял и пережил, наверное, каждое слово присяги, которое офицер должен давать один раз в жизнь. А я давал присягу Советскому Союзу, еще в летном училище. После развала Союза ребятам сказали, что те, кто примут присягу на верность Украине, остаются в Крыму с квартирами, со всеми гаражами, которые тогда на тот момент многие понакупали. А кто не принимает присягу, тот, значит, покидает республику Крым. Каждый взвешивал свои отношения к происходящим событиям. Оценил свое семейное положение. Согласен был он разводиться с женой, не согласен, потому что жена на трес отказывалась куда-то уходить с этого места. У нас были офицеры, которые разводились из-за этого. Уходили на север, а жена оставалась в саках. Но я был молодой, еще, вы меня тоже поймете. У меня было двое детей, дочке было пять лет, а сыну был один месяц. Я только-только получил квартиру в новом доме, у моря. Мне же никогда пришел, сказал, что делать, он в шоковом просто состоянии пришел. Либо мы остаемся здесь и принимаем присягу на верность Украине, либо мы едем на север. Я говорю, у тебя какой план, решение? Он на север. Я говорю, на север. Даже я не подумала о том, что ребенок там маленький, об этом вообще разговоров не шло. Сказали, что будем принимать присягу. Ну, и я тоже думал, мне надо или не надо присягу принимать. Тем более, сейчас увольняться нужно уже 45 лет. Потом думаю, ну, ладно, приму. Приму присягу. Вот. Ну, ночью мне приснился отец покойный. Отец был офицером. Я его Я говорю, папа, папа. Он только посмотрел на меня вернулся и ушел. Все. Я присягу перед передумал. Если бы, допустим, я принял присягу, меня отец бы точно меня не понял. Что сибиряк, то, что мой дедушка добровольца пошел на войну с фашизмом и под Смоленском лег. И то, что я единственный в роду офицер кадровый, естественно, я не мог присягу принять дважды. Ведь офицер, принимающий присягу Дважды, может ее три раза принять. Сегодня он принял Украине, зад он принял французам, потом американцам. Что это за воин? Он не может жить под желто блакитным флагом. Для него вот он патриот, вот для него есть Россия. Это для него важнее всего. Потому что Получается, что патриотизм несовместим с любовью. Он сказал, если он сюда приедет, то только на танке. Мы получили квартиру в 1991 году. Получилось, как раз мы год пожили, и нужно было опять собирать куда-то вещи, опять ехать вот на север. Есть такое понятие, замуж выйти, и выйти за мужа. Будь замужем, хоть на край вселенной, ты должна за ним идти. Все, это не зависит от национальности. Мои-то родственники все на Украине, в общем-то, и его корни тоже есть украинские. Ну, когда такие разговоры уже были, что если придется стрелять друг в друга, ну, вот, естественно, он говорит, я не смогу стрелять, это однозначно, или тем более, ну, как ты будешь стрелять в моих родственников? Они всегда к тебе хорошо относились, и все. А второй еще вопрос, у нас же ребенок, собственно, получается, двух кровей, и как, как его делить? Ну, профессия офицера, она, конечно, тяжелая, не каждая дама может это выдержать, но, прожив со мной 20 лет, она должна была остаться. Он должна была остаться. была присяга народа Украины, нашего полка сотого. И все-таки некоторые товарищи, которые, я думал, что они не примут присягу, они вышли и приняли присягу. Второй раз офицеру принимать присягу плохо. Но еще хуже должно быть тем людям, которые этих офицеров заставили Сами, самих принимать э, решения и принимать присягу. Второй раз, значит, по той причине, что то государство, которому они присягали первый раз, прекратило свое существование. На абсолютно ровном месте, без видимых причин, без внешнего воздействия военного. Да, мне просто не хочется даже об этом вспоминать, как понимал, представил. Это было трудно, это было больно, это, скажем, что проявил слабодушие. Семья повлияла, потому что у меня сны родились в девятнадцать первом году. Я вот я давно ждал. Наталья сказала, что это, она давно не поедет, жена моя. Все взвесил, остались здесь. Если вернуться назад, я бы пошел на съедку. меня пригласил мой командир, тогда начальник центра был, полковник Бакулин Геннадий Георгиевич. И сказал, говорит, Тимур, есть еще одно обстоятельство, которое ты должен обязательно знать. Каждый офицер от командира полка и выше должен ответить при собеседовании перед назначением на должность на один непростой вопрос. Будешь с Россией воевать или не будешь, если потребует интересы Украины? Генерал-лейтенант Родецкий был командующим округом тогда. Он по телевизору в открытую на, весь, на всю страну нашу заявил, я, говорит, если интересы Украины потребуют, буду воевать с Россией. Я вот смотрю телевизор и думаю, блин, какая вообще женщина тебя вырастила? Это же советский генерал. Я тогда еще не знал, что его родной брат, у которого даже лицо почти такое вице-адмирал Родецкий, начальник тыла Северного флота. Вот два родных брата. Один в России, другой на Украине. Воевать в России, конечно, мне, да и любому, наверное, человеку, который живет здесь, здесь и вообще на Украине, наверное. Абсолютно не хотелось бы. Но если мы приняли присягу или даже находимся на контрактной службе, дело военного, конкретного исполнителя не рассуждать значит, о правильности, правомерности подданных э, приказов, а точно их выполнять. Что касается Летчика, значит, его дело точно накладывать марку на цель и вовремя нажимать боевую кнопку. Это очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос по поводу бывших сослуживцев, которые будут воевать с моей страной. Я же считаю, что у них что-то не в порядке с мозгами. Тогда это пошло. Тогда заработала машина по стравливанию наших народов. Она заработала в 90 первом 91 году. Вот если у нас стрясется такая страшная ситуация, что нам придется лететь и убивать своих товарищей, бывших, то, естественно, каждый, наверное, будет поступать уже в силу своего разумения. Нет, я никогда стрелять по своим бывшим братьям не буду. Если поступит такой приказ, что ж тогда армии со мной не повезло. 1992 года был, когда украинский контрадмирал Кожин поднял на базе военно-морского флота в Донузлаве, в Крыму флаг Украины, и объявил, что это территория Украины. В ответ наш российский адмирал Касатонов окружил базу морской пехоты, не давая украинцам захватить. Тогда на аэродроме Саки полковник без ноги отобрал четырех летчиков украинской национальности из нашего сотого полка. И посадил их в дежурное звено на самолеты Су-25 с кассетными бомбами для того, чтобы бомбить эту морскую пехоту. Тимур сказал, первому, кто согласится лететь, я кое-что оторву. Причем без всяких обманов по-честному. Не, не, не полетели. побоялись, потому что Тимур мог оторвать. Когда у нас вот накал в трасти достиг апогея, сейчас очень не любит это вспоминать, все. у меня авторитет гарнизона очень большой был, я мог что угодно здесь сделать. Но Бакулин меня пригласил себе в кабинет и говорит, Тимур, мы вчера сидели в одной кабине, а сегодня должны убивать друг друга. Ради чего? Говорит, не стоит этот гарнизон человеческой крови и даже одной единственной человеческой жизни. Он как в воду смотрел, через месяц ел с ним не хочу быть грубым, в засос целуется, в ялте под солнцем поляшим, а мы бы тут, так сказать, выясняли бы, да, кому этот аэродром оставить России или отдать Украине. Настал тот момент для нашего сотового полка, когда пребывание в Крыму тех, кто не принял присягу Украине, было дальше невозможным. И все мы, около 20 летчиков и 80 авиационных инженеров, шли на север в Россию за своим командиром Тимуром Багельцем. Уезжать из Крыма мне вовсе не хотелось. Я спросил, ты поедешь со мной? Нет, не поеду. Я остаюсь здесь. Я говорю, все, тогда оставляю развод. И мы улетели на Ан-12, на Североморск-3 разобрал сына с собой. Ему тогда исполнилось 12 лет. Пошли с ним в школу в Североморске. Он меня полностью поддерживал в этом плане. Правильно папа сделал? Правильно. Он уже понимал в маленьком возрасте, что такое офицерская честь. Конечно, семья не должна разрушаться, по идее, не должна. Но в таких условиях, как я мог поступить другому Значит, я сам виноват. Наш надо было не жениться на такой, откуда я знал? Когда вот, э, Тимур Апакидзе улетел, а еще полк остался. Я в это время был здесь, командиром полка. В 1992 году, когда э, это самое, сказали принимать украинскую присягу, я отказался. Мы базировались на аэродроме Октябрьская, уже крайний раз. Потом вот э, октябрьское перешло э, под ведомство Украины и полк ликвидировали. На одном из военных советов было сказано: выжжь царского полка, убрать командира полка. 20 июня 92 -го года. и прилетели на север. Тем временем авианосец, адмирал Кузнецов, туда дошел. Мы влились в уникальный коллектив, 279-го отдельного корабельного штурмового авиационного полка. Мы сюда пришли, да тут вот, подавляюще. Был украинцы командир полка, украинец, с генерал украинской армии Руденко, Николай Петрович здесь был командиром полка. Сейчас он в Украине. Я когда приехал на Подднево в втором году, Херный путь. 73 73% военнослужащих было украинцы. Никто не стрелял их понимать, как, как нас, в Крыму, в присягу на России, да? Просто в контракт составили и служили. Ради Бога. Он, Ваня Бахонка. здесь был командиром полка, герой Российской Федерации. А он из Львова родом. Я говорю, Ваня, как же ты во Львов едешь со звездой героя? А я говорю, ты не беру с собой. Вот он ввиду герой России здесь вставлял, с тобой не брал. Полевую. Когда мы уходили из Крыма, от меня, как от офицера, никто не потребовал принятия присяги новой России. Это было просто подписание контракта. И только благодаря этому я продолжаю службу. Я родился и вырос в Советском Союзе, продолжая служить России. Хотя мог бы по аналогии служить Украине, ведь это была та же часть Советского Союза. Я мог служить Таджикистану. Кстати, многие мои однокашники разбросаны по всем странам бывшего Советского Союза. И служат там, но им пришлось принять присягу повторно. Я служу с присягой Советскому Союзу. Как ты тогда сказал, присягу несколько раз принимают проститутки. Нет, присяг проститутки, присягу не принимают. Да, я давал присягу, не щадя своей жизни, защищать весь советский народ. Советский народ. Ходили все народы всех республик Советского Союза. В том числе и Украина. Туркмения, Узбекистан, Беларусь это же все мы. Приехали, приехали, красиво было. Я здесь обгорел сразу. За полярным кругом. Первый день. В Крыму не обгорал, а тут обгорел. На севере. Она приехала сюда, смотрела, говорит, нет, я здесь жить не буду. Я без моря не могу. Я говорю, там северный берег Черного моря. А здесь-то южный берег Баренцева. Не, не хочу. Уехала обратно. Она меня обратно не звала. Не потому, что не хотела, чтобы я приехал. Я приезжал в отпуск. Вот. А потому, что она понимала, что это не получится. Вот мы ездили в Крым, в САКИ, летать на тренажере. То есть так видели с женой иногда. Раз в год. В 194 году мы начали осваивать авианосец Адмирал Кузнецов. Из военных летчиков на палубу тогда садился только наш командир, Тимура Апакит. И тут пришло сообщение из Совета обороны России. Если в срочном порядке на авианосец не будет посажена эскадрилья летчиков, еще до конца тогда не подготовлено, то единственный в России авианосец будет продан за рубеж. И тогда я вас собрал, я просто сказал, что я буду вас сажать. В жестких условиях и практически любой ценой. Да, я это сказал. Прав или не был, время вот рассудило. В первой десятке вместе с нами, со всеми молодыми летчиками, впервые сел на палубу и полковник Чибир. Ему было на тот момент уже 48 лет. В общем-то, в таком возрасте никто в мире не летает с авианос. Добил От сильных перегрузок в экстремальных условиях он начал терять зрение. У него посыпался позвоночник, центральная нервная система стала выходить из строя. Ну я слетал два полета на парке, потом на боевом. Я сделал на палубу 10 полетов, а потом я поехал в госпиталь. Меня списали. Ходили слухи, что вот если бы мы не сели на корабль, то этот корабль продали бы. Я рад, что так получилось, если мы спасли его. А во-вторых, мне приятно, то, что я, э, пусть 48 лет, но сел на корабль, потому что я к этому очень долго стремился. Я жалею только, что мало полета сделал. Советское знание. Несут знамя Украины. При этом орут. С нами Америка. полностью <свистит> бардак в мозгах. Абсолютно. <свистит> ну, в общем-то, абсолютно понятно. Почему на следующий день к этим украинским летчикам двинулись ветераны-летчики, которые служили в этом полку еще при Советском Союзе? Когда мы служили вероятным противником основным, для нас всегда были войска НАТО. И как со сопоставить ваше шествие 4 числа, когда вы следовали на аэродром с красным знаменем, как сопоставляется за за заявление одного из ваших майоров, если вообще можно назвать его офицером, Америка с нами. Кому вы служите? Украине, НАТО. Мы неоднократно заявляли. Так, люди люди. что мы служим народу Я Украины. Хорошо, хорошо, хорошо. Я вы народ! не сомневаюсь, Станьте что среди строй. вас есть порядочные офицеры, но пришло время и принимать решение. В НАТО вам лучше не будет. Вы не сможете воевать по совести с нами. Русские украинцы это братья, у нас много смешанных браков. Мы не должны между собой воевать, но если вы будете на той стороне, это вы начнете эту войну, не мы. И нам придется вам отвечать так, как всегда отвечал по советская армия. Позор, позор, позор, позор, позор, позор. У меня в династии те были военными. И мечта отца была, чтобы я был летчиком. Я хотел стать летчиком. Я поступил в Харьковское летное училище. В 90-м году я сюда приехал, на Бельбек. Пришел на должность старшего летчика. Ну Вот когда развалился Советский Союз, Наш полк второй стремительный стал украинским. У нас буквально где-то через год вместо марксистско ленинской подготовки стала называться гуманитарная подготовка. Нам пытались показать, что вот тот же Бандеры это действительно герой Украины. Ну, как он может быть героем Украины? Не был для нас Бандера, никогда героем Украины и не будет. И тогда как-то потихонечку мы стали понимать, что ну, не хочется служить в этой армии. Я тогда сразу, что летать против России я не буду, как русский, никогда не буду. Потом нас так потихонечку, таких как я, увольняли, кто был все-таки с этим не согласен. Я ж попытался, когда уволился, попытался летать. Я пришел в Российский военкомат в Краснодар. Спросил, где я могу еще послужить Родине. А она смотрит, что я пришел в Севастополь. Говорит, давай езжай ты говорит, домой, забудь вообще говорит, про авиацию, потому что некуда пристраивать. Порезали всю авиацию Советского Союза, сокращали полки. Я в 33 года ушел на пенсию. дочек первого класса, подготовленный во всех условиях, в самом рассвете сил. Найти применение на гражданке не очень тяжело. Но я пошел заниматься частным извозом, возить людей по Крыму. Я жил нормально, тихо, размеренный, спокойной жизнью. Началось это с того, что смотрела дома на диване телевизор, прекрасно понимая, что делается на Майдане. И когда на Украине 60-70% населения разговаривает, именно на русском языке и те же украинцы, то лично для меня поворотным моментом было выступление Турчинова. Но отныне единственный язык, Государство будет украинским, отменяются все региональные языки, в том числе и русский. Я понял, что все. Больше ругаться с телевизором, сидя на диване, нельзя, надо что-то делать. Я принял решение идти в самооборону. Потом попозже подошли офицеры, многие, которые служили в нашем полку. Россия! Россия! Командир полка украинского. Заявлял, что вот этот бунт подняли таксисты. Не знаю, что в этом такси работает. Один летчик-снайпер, один подполков, все летчики первого класса. Но вообще самооборона из бывших летчиков в Крыму возникла не на пустом месте. После украинского государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года от нового руководства Украины поступил приказ. Привести в полную боевую готовность все украинские воинские части в Крыму. Было это 28 февраля. В тот же день на аэродроме Бельбек украинские летчики попытались поднять в воздух 4 самолета с дежурного звена с полным боекомплектом. В ответ местная самооборона с российскими военными блокировали аэродром, не дав им взлететь. Да, да, ситуация была такая накаленная, Потихоньку, потихоньку сначала заблокировали этот аэропорт. Потихоньку, буду да согласись, когда заблокировали аэропорт. Когда Когда попытка ну, была вот именно в этой накаленной обстановке ну, запустить украинский, украинский самолет да. дежурного звена на совершить будет надеюсь, не было же мысли, что бомбить будут. Но сам факт запуска самолета с полной подвеской. А тогда стояли четыре да, самолета самолет. на боевом дежурном. Запускай ради бога любой другой самолет без, без подвесок, без ракет. Информация прошла, что два э, ил 76 должно при, приземлиться сюда, привести 300 человек правого сектора сюда. На аэродром наш Саки на захват. Ну и тут сразу самооборона перекрыли полосу. Мы на машинах со стороны Михайловки Забрали колючую проволоку. Гражданские машины заняли полосу аэродрома чтобы ни один украинский самолет не мог сесть. И потом через некоторое время российские вертолеты прилетели и начали вот здесь вот, вот кружить э, над аэродромом для того, чтобы если украинские самолеты попытались бы здесь сесть, они не позволили выполнить бы посадку. самый такой момент, да, когда мы уже пришли на КПП украинской бригады, тридцатка вся нашего полка. Информация прошла, что у них четыре автомата заряжены. На какой вопрос вам ответит? скажите? Про оружие. Про оружие. Тихо, за воротами, за воротами. Территория воинской части первое требование разоружите людей раз мы вас не тронем два и третье куда? уезжайте куда собрались спокойно объясняю значит ну вся эта ерунда началась у нас ну, полная боевая готовность сейчас привели 28 числа э, ну февраля. с тех пор это для вас ерунда для нас это не ерунда сейчас мы оказались заложниками ситуации Здесь уже ничего не оставалось делать. С Киева никаких приказов. Я вообще не знаю, как ему вообще оружие дали. Любой выстрел уже спровоцировал бы на какие-то серьезные действия. Нервы были на пределе. Пацаны молодые, кто плакался, кто мама пришла там. Вот, их отпускали. Ну, все, идите к мамам, там, дальше что будет, то будет. Вы же даже знаете, как они это, там договорились, укинули пару шумовых гранат. И... Да, при штурме договорились, ну. посоветовавшись, как это сделать с командирами тех же частей, чтобы не было крови. Сначала, прежде всего штурмовать, они езжали машины и договаривались. Понятно. Да, так сдавались все части украинцев. Три недели ну. всем каждое утро на построении говорю, ребята, Придет время, и каждый выберет свое, примет свое решение. Кто захочет остаться здесь и служить в российской армии, тот останется здесь и будет служить в российской армии. Кто захочет выйти на Украину, тот выйдет на Украину. Приезжают здесь россияне, мы с ними общаемся почти каждый день неделю. Они хотят сформировать на базе нашей бригады, авиационную бригаду Российской Федерации. Сейчас закипает. Сейчас через, 10, через 10 минут пробуем соль, перец. Картошку тоже пробуем. Вкусно, Элиза? Сказали, что сегодня на вы, ну, выезжаем, все вещи собрали, загрузили в машины, со списка вычеркнули, нас сейчас просто не пустят на территорию части, чтобы ну, элементарно переночевать утром, просто развернуться, выйти с части и уехать. Обидно, конечно, уезжать отсюда, но что поделаешь? Россияне, мы все равно считаем вас братьями своими. И это не наша война. Это война большой политики. Привет от Украины. Давай, давай, давай, давай. Давай. Эпопа, удача, да. Давай, давай. Да Давай, то вчера уехал сюда, да? <смех> Такое ощущение? Блин, сколько ты? 20 с лишним лет, что ли, не был? Ну, так, вот конечно, ты года. уже тут. Так, а жена твоя так и живет в гарнизоне, да? Она в гарнизоне, квартиру оставил и сыном улетел. А, а сын сейчас где? Ну, он потом вернулся к ней, она его <смех> свонила. Здесь уже работали на севере. У него было свое жилье там. Ну, мама его приманила, чтобы жить в Крым. Но тут же мотоцикл у тебя в гараже стоит, папе, акваланги. Однажды он собрался и сказал, папа, я поехала жить постоянно в Крым. Я говорю, сынок, я тебя не буду неволить. Ты же взрослый уже человек. Взрослый мальчик, пожалуйста, езжай. 25 лет ему было туда. Он уехал. Да остался один. Конечно, есть. Но сына обида, как папу бросил. Он же поехал тогда, когда еще Крым был украинский был. Мне непонятна его позиция. Как ты мог украинский паспорт получать? Вот это мне обидно. Ты в, начале, в 12 в двенадцатилетнем возрасте согласился со мной, а тут поехал, значит, запросто, так, куральский паспорт. Ну, конечно, мне было обидно. в 2005 году он уехал. С того момента я его не видел. Десять лет. Десять лет. Конечно, меня тянуло всегда. Вернуться посмотреть, просто снова увидеть этот полк. Конечно, я хотел встретиться с однополчанами, увидеть своих бывших, молодых, а сейчас уже в возрасте, зрелых пилотов. <звык> Прошу разрешения, господа. <звык> <звык> <звык> <звык> Здравствуйте, дорогой. Здравствуйте. Я Генри, говорит. Умничка мой, умничка. Красавчик. Красавчик. Там я не, не посидел, не, не по закону. Так север? Север замороженный. Заморожены, да. Вот они, родные самолеты. Я знаешь, даже не ешь, я их увидел вновь. Такая радость вообще. У него даже запах свой есть. Вот, родненькие. кажется, я никогда не входил отсюда. Вот броня, и вот броня. А. Гордость. Конечно, гордость. Что же еще? и самолет красиво летает да коптит маленько, конечно движок что сделаешь саринки уже с 21 стоит В кабину то заглянул можно грязных 12 лет обслуживал и получал Да боли все родное. Я даже не думал, что когда-нибудь еще раз посижу для того, чтобы справа исправна эта техника, надо ее любить. Как живую. Да она и живая. меня муж летчик, и я хочу сказать, что он один из лучших летчиков в Украине, который не сдался, и он. И вы знаете, я просто очень сильно переживаю, потому что он верит в свои присяги, несмотря ни на что, что летчикам в России намного лучше предлагают и жилье, и зарплаты, а мы все равно вернулись сюда и без квартиры, без ничего. И как нам дальше жить? У нас маленький ребенок. У нас воронет, нет, у нас здесь наша Родина, здесь наши родители. Мы безукраинжные. Мы с ним разговаривали, да. Он говорит, Света, ну даже не дома, я не предам свою Родину. Я давал присягу. Человек, о котором говорила вот эта девочка, ее муж, поднимет оружие, взлетит и меня будет убивать. без зазрения совести, и не думая, потому что он присягал Украине. Он принимает те ценности, которые проповедует его сейчас государство. И не надо говорить, что он там не будет стрелять, как я, например, это в свое время сказал. Нет, он стрелять будет. Сейчас на службу пришли люди, которые родились после 92 -го года, которые сейчас составляют костяк украинской армии. А им... С 92 -го года объясняли, что раньше был совук И только с 92 -го года началась реальная история Украины, которая ничего общего не имеет с Советским Союзом. Мы в САКИ летали с 94 -го года. И мы наблюдали, как поменялись учебники на Украине. Как детей стали учить где наша страна являлась той, которая организовала Голодомор на Украине. Во всем обвиняют русских. Они все время хотят, как бы, вот, мы здесь ни при чем. Ни украинцы сидели в Министерстве государственной безопасности, не в НКВД. Украинцев нет. А вот русские, да, это русские все организовали. У них национальная идея – это ненависть ко всему русскому. Как может быть, что целое государство живет идеей уничтожить все русское в своей стране? Впервые я встречаюсь с таким нацизмом, когда русский ненавидит русского. Почему националисты украинские сделали именно акцент на том, что русские – это враги? Возьми учебник истории, простой украинский. А русские учебники... всегда были врагами, всегда. У меня даже на русском. Папа с мамой украинцы, они как бы сами из западной Украины. Жена у меня центральной Украины. Она украинская у меня. Она закончила педагогическое училище и стала преподавать в школе украинский язык. И вот когда стали навязывать украинский язык здесь, мне жена говорила: послушай, ну кто вас ущемляет? Даже я слышал от нее ну, такие заявления. Вот если тебе не нравятся, жить на Украине, езжай в свою Россию. Так это близкий мне человек, с которым я, можно сказать, прожил большую половину своей жизни по разным гарнизонам. Нуля, привет, я в гарнизоне в саках а, это морская двадцать. Давай жду давай пока. Давай, давай. Сынуля, сынуля привет. Ну я же чё, я тихо не раздаю меня, не раздаю. Ну и чё? Здравствуйте. Ну как-то так. Как-то так? Ну да. Встал? Да, с работы. А Дениска родился, он беспокойный мальчик, вот такой. Я его не отшил на руках, была бы у меня грудь, я а бы молоком кормил его. Ой! Когда бомба подвешена к самолету, бомботар остается. Я взял эту бомботару, ножок распилил, сделал рейки, там. строгалось кроватку-дапутицкую, да Дениски. без единого розика, без шурупа, все наклею, так, что, она не качалась, я говорю, не надо качать ребенка, он должен спать спокойно, а кошечка вот эта кроватка, она потом пошла по рукам, ребятишки спали хорошо, говорит, не было волнений никаких, ну и слава богу, прыгнем еще с пирса, как мы с тобой маленький, помнишь, прыгали? <свист> ну что, сынок, прыгай, прыгай, папа. А волнение было сильным. Я говорю, ручки положи папе на плечи не, не топи меня. Но я чувствую, что я стал уставать. Я топор и переплывал. Ее брал руками, весь живот по поцарапал. Ее сын был спокойный, потому что с папой. Ну, доплыли. Да, Доплывел. Да, да, да, Я думаю, что он бы теперь меня уже мог бы до берега, до... Да, если бы мне было плохо, тянул, наверное, да. Че там в гараже творится? Все в полном завале? Бардат. Почему? А ну, Я думал, ты там уже все сделаешь, там, даже под квартиру не, практически. Не, ну, подожди, Москва тоже не сразу. Да сколько лет-то прошло? Я Пап, его за год поставил. Пап, это... Один. При тех временах. Ну, а это... сейчас что? Ну, сейчас вот не я надо бы, на времена я, сваливать, я, я, я чуть -чуть, чуть -чуть. всегда можешь что-то сделать. Не-не-не, ты уже сколько здесь? Десять лет? Пора давно было гараж дома довести. Мамка с очередным хахалем, да? Ну, понятно. Ну вот, и какая, какая может быть речь эта, о каких-то встречах там, или еще чем то Понятненько. Вы взрослые люди, сами разберетесь. Ну, конечно. Ну, ладно. Вот Самое главное, Крым российский, благ российский. А Крыма больше не отдали? Нет. Это уже все. Сынуля, а мама, да, как воспринимает? Да? Ну, во-первых, для нее было тяжело, потому что она работала в украинской армии, в штабе, в секретной службе. Когда э, брали штаб, она находилась воздух штаба вместе с этими людьми, которые заблокировали штаб. Это как вот э, похоже было на развал союза 1991 92 год, только это было немножко жуще. Летчики, летали здесь в украинский пол, ушли на Николаев. Вот сейчас они бомбят несколько В чем мы виноваты, мирные жители? Ни слов нет вообще, это ужас. Как можно это все пережить? Почему мы должны бежать со своей земли, со своей страны? Мы же такие же люди, как и они. Почему они нас убивают? За что? За что они нас убивают? Смотрите, О господи! ты посмотри. Моя мать погибла там, но мы ее отнесли в холодочек. Я сейчас, подождите, я уже вышел из стресса. Я накрою, подождите. Это, я, такого, я такого не видел еще. Погибла моя мать, Мироненко Валентина Дмитриевна. Она погибла, вон она лежит. В одеяле. Я ее собственными руками в одеяло ложил. Сейчас. Погибла она здесь. Вот здесь, где вот эта тряпка лежит, она здесь погибла. Вот сюда мы ее положили на одеяло. Она здесь пролежала около 4 часов на жаре. Извините. Я понимаю вас. Ребята, подождите. Ну нельзя так что это за пилот, который умеет только? Это все понятно. Ошибки возможны. Когда тебе дают цель? Время удара. Предварительный разведка. Должен прилететь кто-то, чтобы посмотреть, что цели на месте. Ты должен спланировать группу, отвлекающую, потом ударную группу. Но посылать один самолет с одним нажатием боевой кнопки просто в то место. Откуда, вероятно, был сделан пуск по какому-то украинскому самолету? это в высшей степени преступление. Это неграмотное ведение боевых действий, это полная профанация всего понятия «военный летчик. Отходите от проводов! Как можно так планировать боевые действия? Какие боевые действия? А что скажет интересно об этом жена вот этого летчика? Что она об этом скажет? Но она верит в то, что это мы делаем. Россия. Что мы это делаем. Что мы разбомбили это. Луганский, да, поселок? Летчиков, которые бомбят именно Луганский, Донецкий, я их по фамилии знаю. Отсюда всех отправляли в Николай. С Крыма. их просто подготовленных летчиков стали заставлять летать на Донбасс. И если ты не будешь стрелять по Донбассу, значит ты не подействуешь для украинской армии. С нашего полка, которые ушли туда, летало четыре человека. Я не верю, чтобы летчик стрелял по мирному населению. У него не стоит задача убить мирное население. Задача уничтожить какую-то там э, точку огневую, уничтожить там снайперов, ну понятно, что там. Подожди, это. хочешь мне объяснить, что с самолета Су-25 можно произвести обстрел именно этой крышечной Ну Ты дело... знаешь, что это самолеты, которые гасят площадями и гасятся кварталами, Не домами. Нельзя снять снайпера с самолета. Чтобы снять снайпера с самолета, нужно погубить весь дом, все жители там живет. Ну ладно, поставили задачу стрелять. Ну Зачем стрелять просто по пляжу, на, на, по отдыхающим? Вот я этого не понимаю. Но ну, пляж-то не видели? Значит, я вам хочу сказать только одно. С высоты полторы-две тысячи метров, когда здание находится э, в, окружении в окружении деревьев, да. вот, если ты да. не с этого города, очень сложно попасть из того оружия, которое было у Украины, по точечной и цели. Такими это вот здесь штурмана присутствует, которые пролетали всю жизнь. Это нужно обладать фотографической памятью. Во-вторых, это еще надо прицелиться. Это Не нужно нет. убрать весь псих, потому что по тебе могут с земли применять средства ПВО. Второй вопрос вытекает. Если ты, зараза, знаешь особенности своей профессии, знаешь особенности полета, знаешь особенно, даже если ты изучил цель, и знаешь приблизительно уровень своей подготовки. Почему ты стреляешь? Вот это вот дело. Ты же знаешь, что ты заденешь все вокруг. Половина военных нашего полка. Все родственники на Украине. Братья, сестры, отцы. Дедушки, бабушки, все на Украине. Есть люди с горловки. С Луганска, Венеция, в Киеве, да, есть родственники. Показать, что человек мучается, это и так все знают, что человек мучается. И показать то, что он все равно будет выполнять приказ, да, это и так все знают. зеленый зеленый ты что видишь желто-зеленый сейчас видишь слева два справа вот я общаюсь с родственниками на украине у них информационное поле совсем другое геометрально противоположное, чем нам преподают в России. И они, многие, эту войну там поддерживают. Им же дают информацию, что они не со своим народом воюют, а с нами. Конкретно, что русские уничтожили такую-то колонну, русские подвезли оружие. Я у них настрой, что это мы захватываем их страну. Я вот украинский понимаю, Русский слушаешь, я за русских. Я переключаю на украинский канал, я за украинцев. И я потом просто перестал уже включать телевизор. По поводу бомбежек. Ну, в моем городе, например, да, авиация бомбила э, очень сильно. Я бы, если бы выполнял приказ, допустим, был бы мой дом, я бы, наверное, эти бомбы бросил где-нибудь в поле. Никто бы это не отследил бы, я так думаю. Но это неправильно, я не оправдываю свои высказывания. На эту тему лучше вообще не говорить. Потому что если будут бомбить мой дом, даже мои однополчане, то я буду стрелять в своих однополчан. Приказы против совести офицерской чести. У меня на протяжении всей моей службы такого приказа не было. Ни разу. Но если начнется война, не дай бог, мне поступит преступный приказ, который я считаю преступным во время боевых действий, я буду обязан выполнить этот приказ. На войне те, кто думают, преступный этот приказ, неприступный, такая армия не выживает. Выживает армия, которая выполняет приказ, даже если они преступны. После этого у тебя есть свободное время, иди в Перелесок и застрелись, если ты считаешь, что это неправда. начиная от моего здоровья, заканчивая, как сказать, шапкой, которую я ношу. Это все принадлежит Министерству обороны, с которым я подписал контракт. Мое здоровье мне не принадлежит, оно принадлежит государству. Я с этим добровольно согласился, подписав контракт. Слова «сопереживать» в контракте нет. В контракте есть всеми силами защищать свое государство. Да, государство. Свой народ. Всеми силами защищать. А сопереживать я не обязан. Сочувствовать, проявлять жалость какую-то. Украина душа болит, вот насчет своих братьев, летчиков-украинцев. Любой самолет, поднявшийся с аэродромов Украины, бомбящий свою же землю, это, это моя цель. Я готов его уничтожать хоть сейчас, только получив приказ без зазрения совести. Потому что те люди, которые взлетают, бомбят свои же города, для меня перемещаются за грани, когда я что-то могу думать. У меня даже сомнений нет. На сегодняшний момент это так. Как-то не так, Наташа. Все не так. Я сейчас сказал, чувства свои, да? Вот. что своих летчиков. Вернее, братьев-славян, да, которые сейчас будут летать. И одновременно с этим Летчикам, которые уехали из Крыма, не пожелав остаться и служить России, у меня к ним больше уважения, чем к тем, кто остался. Это однозначно, я об этом много думал. Вот. Какая-то параллель с нашим непринятием присяги тоже есть. Потому что те летчики, которые уехали, например, вот из Крыма куда-то перебазировались, не пожелав стать российскими военными, я их прекрасно понимаю, потому что они тоже в своей жизни, единожды приняв присягу украинскому народу, вот, они поступили по-человечески, по-офицерски. Это мое глубокое убеждение. А уже где мы столкнемся, не столкнемся, это уже не от меня зависит, это зависит от наших политиков. от мамки, она вам передала. Ты Что Что Варенье. Ну, она как всегда Не, она любительница. Вкусная. Приготовит что-нибудь, да, такое. красивый ей. Большое. Передом. Угу. С, с нашего огорода? Да. Снизу. Тебе мама еще передала. Типа. Брезент, посмотреть надо. Сейчас покажу. Помню, помню. 87 год, да. Ну, помню. Да на дипломе я сидел. Да, в академии еще учился уже кожа. Да. Ну ладно. Закачала мне показать. Чтобы написано? Конечно, написано. Пусть кто-нибудь попробует повторить. Никогда. Это я писал, да? Вот писал. Пышь писал? Я писал. Пусть. Это не случайно написал. Да, вот он то, что по не сможешь. А это что? Это жене написал. А ежели повторит, то я проиграл. Самая красивая, самая любимая, самая. Умеющая. Умеющая. Она моя. И ничья. Моя мамуля. Рот и твоя. Да ладно. Пусть будет. Хранись нуля. Пусть будет. Храню. Да? Сейчас. Внукам покажу своим. Я твоя не думал, что она ее выбросила. Вот самая красивая фотография. Шикарная девочка была, конечно. Конечно, я ее любил, что там говорить. Когда Крым был присоединен к России, я-то мне звонил один раз. Крым-то говорит, это российский стал, приезжай, что тут же все твое. И квартира и гараж. Говорю, нет, не приеду, не надейся. Это был звонок с ее стороны. Она сказала, что нет. Поезд ушел. Предательство не прощается. А это предательство. Мне же нелегко было. Нелегко. Я не жалею, что так случилось. Я теперь знаю, кто есть кто. На кого можно положиться, на кого нет. Горечь, конечно, оставалась сначала по первости, потом это все зарубцевалось потихоньку-потихоньку. А вот такой лютой ненависти у меня нет. Ну, глупый, ну что скажешь, ну вот. Я не осуждаю. Даже те, кто примет здесь, я их тоже не осуждаю. Просто я им глаза уже по-другому смотрю и кружку пива я с ним не выпью. И говоря о чем-то большем. Вот так. Если бы не было распада Советского Союза, я бы остался в Крыму, конечно. Я бы здесь жил да. бы, да. И с небе, наверное, жил бы. Так оно и было бы. И сын бы здесь рос. Я думаю, что это последний мой приезд сюда. Больше сегодня не вернусь никогда, наверное. Я даже не служил эти 24-го года. Уволиться пришлось в 33 года. Тогда снится, что я летаю. Когда на истребитель взлетаешь ночью и идешь в стратосферу, выскакиваешь, а там светит еще солнце. Обалденное ощущение. Естественно, поэтому будешь тосковать. Посмотрите, сколько людей хочет летать. А пролететь на современнейшем истребителе. Это мечта очень многих людей, у которых она становится неизбыточной. А у меня это была работа. Естественно, хочется это вернуться, но по годам мы уже не проходим. Поэтому на следствие только мечтать в востах. И так смотреть с тоской на самолет. летать, то я уж точно уже сам не буду. Этот аэродром, да, он стал родным. С этим гарнизоном связана вся моя жизнь, потому что... Я выпустился в 87-м году, и в 88-м году я уже пришел в Сайки. У меня в этом гарнизоне родился сын, у меня была дочь уже. Мы были молодые, всего хотели, но... Пьяные люди решили, что нужно разделиться. Не знаю, насколько пьяны были президенты Беларуси и Украины. После этого я оказался на севере. Ощущение от моря. Оно осталось таким же теплым и ласковым, и чистым. Мы вспоминали, как мы ночью ходили на море, купались. Когда моя женщина выходила из моря, она была вообще богиней для меня. Я так думаю, что в девяносто первом году мы там зачали и Диму. Вот. На море, да. когда нам было по 20 лет. Я вообще не задумывалась, закончит он училище, не закончит, будет он летчиком, не будет. Я его просто любила, мне нужно было быть с этим человеком. Вот куда он, туда и я. Если честно, очень больно ездить по тем местам, по которым я ездил старшим лейтенантом. Да нет, ощущений нет, что я вернулся домой, нет. Для меня домом стал Север. Потому что все самые активные, сознательные годы прошли Североморский Третий. Становление моей семьи. Дети. Потому что я стал там командиром полка. Я не жалею ни о чем. Сомнений в том, что я сделал правильный выбор, не принял украинскую присягу, перевелся на север, у меня никогда не было, и у жены тоже. Жена сказала, что у тебя двое детей, что я с тобой на север не поеду. У меня бы не было изначально этой жены, и не было бы двоих детей. Это летчик. <сёк> Подойди к нему, потрогай его. Не хочу. Спасибо. Привет, Толя. Привет. Привет. Давно я здесь сижу. Давно. А кем ты хочешь стать, Толя? Я тихо. Я Посмотри, какое пространство, да? Посмотри, Толеш. Наверх какое небо. Ты посмотри, небо какое. Высокое-высокое. Для этого человек придумал самолет, чтобы э, летать в небе и не падать. Че, побежали? Будем разбегаться для взлета. Побежали, побежали.